Гипервентиляция – это упражнение, которое позволяет максимально провентилировать все легкие. И нижние части легких, и средние, и верхушки. Когда мы прогибаемся назад, мы делаем максимальный вдох, мы растягиваем переднюю стенку живота, Полностью расправляем все межреберные промежутки и поднимаем руки вверх. Грудная клетка полностью раскрывается, мы делаем полноценный сильный вдох. И когда он уже закончен, пытаемся продолжить его. Затем мы сжимаем всю грудную клетку и помогаем себе руками. Когда мы наклоняемся вперед, мы тоже раскрываем грудную клетку, выворачивая руки через низ и в стороны. Делаем максимально сильный вдох и когда он закончен, мы продолжаем его. Особое внимание в этом упражнении стоит обратить не столько на вдох, сколько на выдох Вот выдох здесь особенный, он избыточный То есть после того, как мы полностью сжались, сжали грудную клетку, согнулись, подтянули таз и сделали полноценный выдох Мы продолжаем делать еще маленькие порционные выдохи, дожимая тот воздух, который остался в легких У людей неподготовленных это может вызвать сильный кашель со временем этот кашель уйдет. Это нормально, то что он поначалу появляется. Это даже хорошо. Надо от кашлятся, удалить всю мокроту и продолжить упражнение. При форсировании выдоха нужно не только наклониться вперед, но еще и сократить грудную клетку сверху вниз и снизу вверх, как бы уменьшаясь в росте.